И всем привет, сегодня расскажу про вывод средств в КТО. А перед этим подпишись на телеграм-канал Ростиксона. Там очень много полезного и интересного и смешного контента. А также подпишись на этот канал и поставь лайк на этот ролик. Спасибо. Расскажу про вывод средств именно в России. Начинаем. Например, у тебя есть 20 тысяч долларов наличными или на карте. И ты хочешь улететь в другую страну отдохнуть или увидеться с родными. Но с 2 марта 2022 года по указу президента РФ действует временный запрет на вывоз наличных денег или денежных инструментов. Если их размер превышает эквивалентом 10 тысяч долларов. А тебе нужны эти деньги там на подарки или я не знаю. И на помощь тебе идут... Криптовалюта. Ведь именно через крипту ты сможешь вывести деньги больше 10 тысяч долларов. А чтобы вывести эти деньги тебе нужен BestChange и Gate.io. Сначала переходим по ссылочке в описании. Там есть ссылка на Gate.io. Регистрируемся там и получаем скидки на торговые комиссии. Небольшой бонус. Довольно приятный. После проходим KSI, то есть подтверждаем свою личность. И после этого ты сможешь вводить в день 100 тысяч детей. это дневной лимит. Плюсом это повысит нашу безопасность, ведь это довольно важно. Что такое BestChange? BestChange российский сайт аррикатор данных об обменных пунктах и курсах обмена электронных денег. Был создан в 19 июня 2007 года. Если у тебя деньги на карте то без проблем, если они у тебя в наличные, переводим их на карту. После заходим в BestChange. Выбираем, что мы отдадим. Киви, рубли, пейр, э, всякие биржи, альфа-бантинку, ВТБ и многое другое. И ты точно найдешь то, что тебе нужно. Даже можно через наличные деньги. Но, кажется, через карту это будет быстрее. И теперь выбираем какую-нибудь... Криптовалюту, биткоин, эфириум, USDT, короче, выбираем нужную нам крипту. После того, как мы выбрали, нам нужно перейти в GTO и получить свой адрес этой крипты. Нажимаем депозит, анчейн, выбираем криптовалюту, сеть и получаем нам нужный адрес. После переходим в BestChange и выбираем нам нужного продавца, скорее всего это будет первый И смотрим его отзывы, резерв и так далее. После чего мы оплачиваем все все подтверждаем и ждем пока деньги поступят нам в крипту. Выводить можно той же схемой, это довольно просто. В целом BestChange пользуются почти все, это очень удобная и нужная вещь. Или же ты сможешь вывести деньги через P2P Trading KTO. Плюс тут э, нулевая комиссия в P2P, проверенные продавцы и меньше рисков. P2P это от человека к человеку. Одноранговая равноправная партнерская модель взаимодействия. То есть схема та же. Ты отдаешь деньги и человек выводит тебе на нужный твой адрес или карту. То есть ты внес деньги через BestChange и можешь вывести их на свою банковскую карту через P2P торговлю в Ktayo. В целом нету разницы, через что ты будешь выводить деньги, но Ktayo звучит как-то безопасней. Ведь там нулевая комиссия, проверенные продавцы, комплексный контроль рисков. Напомню, что зарегистрироваться на KTO ты сможешь по ссылочке в описании. Там же есть ссылка на нашу команду в конкурсе по фьючерсам на 5 миллионов долларов. Про конкурс есть уже видео, ты можешь его найти в, во вкладке плейлисты гейтайо, там более 100 роликов, которые очень интересны и полезны. Там ты можешь узнать основы гейтайо, как начать торговать и многое другое. И еще совет, э, не храните деньги именно на биржах, лучше храните деньги на всяких кошельках, TrustWallet или на холодных аппаратных кошельках. Последний один из самых безопасных и надежных. А если у тебя нету этого кошелька, ты можешь скачать Traswallet или другой какой-нибудь кошелек. И все будет тоже надежно. В целом я рассказал все, что знаю про вывод средств долларов в России. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал, на телеграм-канал Ростиксона. Переходите по ссылочке в описании на KTO. Всем спасибо и пока.